История была написана специально для канала Асмодейса одним из подписчиков и является уникальным контентом, который ты не найдешь ни на одном другом канале. Будь ему благодарен и почти его творчество своим вниманием. Ссылка на него и его работы будет в описании к видео. На часах полночь Поезд, ехавший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, тронулся с вокзала Сент-Луиса. В купе зашел человек около 30 лет. Он сел возле окна и положил рядом сумку. Освещение было плохое, и потому даже осмотревшись, он не заметил попутчика, спавшего в тени возле двери. Человек открыл сумку, достал термос и книжку, Налил себе чаю и принялся за чтение под тусклой вагонной лампочкой. Попутчик, услышав шорох, проснулся, но не решился проводить активных действий, а просто закурил. Увидев краем глаза вспышки пламени от зажигалки, гость отложил книжку и решил завязать диалог. «Здравствуйте», – сказал он тихим, вежливым тоном. «Я не сразу заметил вас. Меня зовут Сэм. Я еду из Сент-Луиса в Спрингфилд. А вас куда судьба решила забросить?» «Я еду... до конечной». «Ух, далековато. А звать-то тебя как?» Сэм решил смягчить обстановку. «Пожалуй, я не удостою ваш вопрос ответом». «Может, хотя бы расскажете о себе?» Пытался добить диалог, Сэм. Или этот вопрос ты тоже не удостоишь ответом? Ну почему же? Удостою. Да, До недавнего времени был рядовым жителем Нью-Йорка. Но это не важно. Это уже интересно. Начал Сэм, но был перебит своим попутчиком. Я думаю, вы наслышаны о том, что каждого из нас ищут. Так вот. Меня нашли. Безымянный попутчик сделал затяжку. А я в этот бред не верю. Сэм усмехнулся. Ну-ну, продолжайте. На работу я почти всегда добирался в метро. Видел много людей, даже почти привык ко взглядам в свою сторону мимолетным, или когда смотрят, чтобы не врезаться. Некоторые просто со скухи пялились то на меня, то на других. Но взгляд одного из таких, назовем их созерцатели, я почувствовал не особо, так скажем, неприятно. Это был молодой человек, приблизительно моего возраста, но выглядел он весьма странно. Он был одет во все черное, не в траурную одежду, а просто в черную. Был очень худым, высоким и имел неприродно бледно-серую кожу. И что самое странное, белые глаза. Слишком натуральные, чтобы быть замаскированными линзами. Это не более чем просто странный придурок. Сэм снова ухмыльнулся и сделал глоток чаю. На фоне этого контраста Становилось еще хуже Попутчик сделал вид, что не заметил фразы собеседника Поначалу я подумал, что он какой-то год или просто сектант Не очень успешного культа Но на нем не было никакой атрибутики сект или субкультур На нем вообще ничего не было Ни часов, ни серк, ни цепей Ничего, чем обычно выпендриваются подобного рода дегенераты Я же говорю, дурачок и поведения у него тоже никакого не было. Он ни на что не реагировал. Он просто смотрел на меня. Казалось, он больше вообще никого не видит. В любом случае, моя остановка была неизбежна. И я удалился прочь от этого безумца. К счастью, я больше его не видел. И как мне тогда казалось, никогда не увижу. Но через 13, именно 13 дней... Я снова засел его в вагоне. Он сидел напротив меня, причем появился, знаете ли, из ниоткуда. По крайней мере, я себя убедил в собственной невнимательности. Голос попутчика принял более нервный тон. Ну, так и есть, сказал Сэм, стараясь сохранить скептицизм, но уже более серьезным голосом. Примерно полчаса он тупо посмотрел на меня. Ни малейшей реакции ни на остановки, ни на офигевших бабуль, ни на мой непонимающий взгляд, направленный на него. Одет он был точно так же, и взгляд был тот же. Он смотрел ровно и целенаправленно. Лишь изредка прищуриваясь, как делают те, кто пытается издалека узнать давнего знакомого. Поначалу я подумал, что это пранка и сейчас последует какая-то шутка, после которой он засмеется. И выйдет, но он все так же упорно сверлил меня глазами. И я уже начал успокаивать себя, что он просто не в себе, и что это совпадение. Но за три остановки до моей, между нами к выходу прошел мужчина. И когда я меньше, чем через секунду посмотрел на то место, где сидел этот тип, там никого не было. Мы сидели почти в середине вагона. Лишь немного ближе к одному из выходов, и сам вагон не настолько широкий, чтобы он встал и прошел за ширмой того мужика, который явно был ниже него. Он просто исчез. Казалось, он ждал такого момента и... дождался. Между тем, нервный тон усилился. «Это же... ненормально. И... и что дальше?» Голос Сэма... Принял край заинтересованности. В тот день я не смог нормально работать. Через 12 дней все повторилось. Потом через 11. И так далее. Я понимал, что это отсчет, но... До чего? Голос незнакомца был крайне серьезен. Но он быстро взял себя в руки. Лучше бы я тогда не думал об этом а просто свалил, да куда подальше. Туда, где нет метро. Туда, где меня не найдут. Где есть люди, которые тоже его видят. Но... Я не знал, куда. И не мог так сразу бросить все, как минимум, потому что шеф отказался меня увольнять. Я знал, что осталось недолго, но... до да чего... Через 67 дней отсчет дошел до нуля. На этот раз при поездке на работу, я того парня так называемого «смотрящего» не видел. Зато он объявился, когда я ехал домой. Лучше бы я все-таки уехал. Попутчик затих. А что, что было дальше? На этот раз он улыбался. Улыбался так, как улыбается маньяк перед нападением на жертву, как обжора перед принятием пищи. Он улыбался открыто, но сдержанно, как будто хотел, чтобы это увидел только я. Хотя, я не уверен, что его видел кто-либо еще. По крайней мере, его это не волновало. Он похоже знал, что делал, в отличие от меня. Внезапно по поездному радио объявили, что в связи с поломкой на линии моя платформа станет конечной. После этого смотрящий улыбнулся шире, и я увидел его зубы. Сплошные резцы, белее всего того, с чем обычно эту белизну и сравнивают. Сэм сделал еще один глоток уже остывшего чая, видимо, он был впечатлен, и что было дальше? Дальше мне стало не по себе, я представил, каково этими зубами поедать плоть, причем не важно чью, мою или какой-нибудь техасской коровы, у меня закружилась голова, а до моей остановки было максимум пять минут. Воображение начало вырисовывать картины, где и как он на меня нападет. Может это просто игра обстоятельств, и я додумываю чего лишнего, а он просто пошутил у себя в голове. Такая мысль была. Страх неизвестности заставил меня держать кулаки на И думать только про нож, лежащий у меня в кармане куртки. И ждать. Ждать момента X когда он мне пригодится. Наш поезд остановился на своей новой временной конечной, и люди стали выходить. Секунд пять я смотрел на смотрящего, но он даже не пошевелился. Я понял, что выйдет он только за мной, если вообще собирается выходить. Я встал и направился к выходу, На мое удивление, шагов за собой я не услышал. Когда я вышел, то обернулся, чтобы посмотреть, не решился ли он все-таки, но он сидел на своем месте и смотрел на меня сквозь вагонное окно своим стандартным ровным взглядом. Я пошел дальше, ведь другого выбора не было, когда я поднялся со станции метро наверх, у меня по спине прошли мурашки. Смотрящий стоял у киоска, находившегося возле спуска в подземку, облокотившись на товарную полочку и как ни в чем не бывало смотрел на меня. Я запаниковал, но не подавал этому виду, а просто начал искать глазами среди людей что-то. Я сам не знаю что или кого я искал, но тут мой взгляд упал на полицейского объясняющего кому-то, как куда-то пройти. Попутчик сделал еще одну затяжку. За время диалога Сэм ни разу не увидел его лица. Попытка она не пытка. Я подошел к нему и сказал, что тот человек меня преследует и показал рукой в сторону смотрящего. Тот же улыбнулся и помахал рукой как будто приветствуя меня или мою попытку защиты. Но все, что мне сказал полицейский, это «Да нет там никого, иди проспись лучше!» и похлопал меня по плечу. Тогда волосы стали дыбом по всему телу и даже в носу. Я заикаясь поблагодарил его и поплелся домой, осознавая всю неизбежность моих опасений. «Ну, ты же выжил, это радует!» Пытался разрядить обстановку Сэм. Безличный попутчик продолжил. «Жил я в старом районе, в квартирной многоэтажке, примерно в 15 минутах ходьбы от метро, хоть и на окраине города. Делать нечего, пришлось идти домой. Если уж помирать, то в родных стенах. Таковы были мои мысли». Я пошел, смотрящий пошел за мной. Он даже не соблюдал дистанцию, а просто шел то за мной, то возле меня, ни на секунду не отрывая взгляд. Я старался не смотреть на него. Когда мы подходили к подъезду, возле входа стояло несколько агрессивных амбалов, которые вот уже как полгода добивались попадания нашего района в топ города по преступности. В любой другой момент я бы замешкался, сделал бы вид, что мне не туда, но мне было уже все равно. Я был готов ко всему. Но когда они меня увидели, или нас, то быстро сменили место дислокации. На тот момент это сбило меня с толку еще больше. Как же так? Тогда во мне боролись радость и страх, меня не покалечат одни, но... Убьет другой, это было чертовски иронично. Поднявшись домой, я немного оторопел, хоть и не удивился. Тот тип был уже там. «Теперь ты один из нас!» Сказал он и засмеялся. Не то дружелюбно, не то со злобой. Это был первый раз, когда он заговорил. И много ли он сказал? Достаточно. Сказал, что он не из нашего мира, что его мир питается энергией нашего. Они – смотрящие, ищут нужных людей, помощников и жертв. Если помощник сопротивляется или бездействует, то его переквалифицируют в жертву. Тем временем начался дождь. А по каким критериям происходит поиск? Опасаясь, спросил Сэм. Хороший вопрос. И первый нормальный. Помощник должен быть целеустремленным. Немного озлобленным, малоэмоциональным. Но при этом человеком дела и мысли. Жертва должна быть противоположностью помощника. Эти критерии не обязательно должны быть соблюдены все. Но даже при этом найти цель очень сложно. Но ведь таких много. Много. Воды тоже много. Но не вся она питьевая. Понятно. Так... Э, зачем это все? Их мир питается от нашего. Тут все очень просто. Жертвы дают энергию. Помощники ищут жертв. Или других помощников. «Вот вы думаете, куда деваются пропавшие без вести?» Попутчик улыбнулся. Его улыбка была еле заметно сквозь полумрак и сигаретный дым. А интонация подозрительно веселая. «А давно так?» «Столько, сколько существует этот мир. И продолжаться это будет до тех пор, Пока живет эта вселенная. А... а дальше? Они найдут новую. И что, теперь ты вечный раб? Нет. Помощника отпускают, если он найдет три жертвы или двух охотников. Или он может остаться и повысить свое... Назовем это званием. Много ты нашел? Сэму стало не по себе. За два года я нашел одного помощника и одну жертву. Еще один человек, и я забуду этот кошмар. Голос попутчика снова стал неспокойным. А как это происходило? Я вижу вам интересно. Жертву нужно только найти. Обстоятельства гибели или пропажи... Дело рук высшего, так сказать, ранга. То была молодая учительница, подходящая по всем параметрам под жертву. Вы замечали, что возле учебных заведений или больниц, то и дело появляются странные люди в темной одежде, способные пробыть на одном месте больше половины суток. Попутчик посмеялся. Ее сбила машина. Другое дело. Вербовочка. Моей целью стал курьер, который хоть и ненавидел свою работу, но выполнял ее на совесть. Сначала идет первая фаза. Надо, так сказать, засветиться, напугать цель. Дальше преследование. Сначала я отправил ему письмо, которое прочесть мог только он. После чего он решил бросить все и уехать куда подальше. Это была его ошибка. Увидев меня несколько раз в машинах встречного потока, он на нервах не справился с управлением и въехал во встречный автомобиль. Был в предсмертном состоянии, и когда я подошел убедиться, что он мертв, тот из последних сил сказал, что согласен на работу, и просил не добивать его. Он был спасен. Позже он сбежал из больницы, и теперь, подобно мне, ищет жертв или помощников. Сэм побледнел. Давно это было? Год назад. Интонация безличного была слишком ровной. Сэма бросила в пот. А зачем ты мне все это рассказываешь? О, это хороший вопрос. Попутчик наклонился, выставив на свет половину лица. Мне кажется, что до Спрингфилда ты не доедешь. Попутчик улыбнулся, а через момент свет погас. Около десяти секунд Сэм пребывал в темноте, наедине с каплями дождя, бьющими по окну. Они и тихий стук колес были единственными источниками шума. Когда свет восстановился, попутчиков в запертом купе уже не было. На следующее утро... Поезд Нью-Йорк-Лос-Анджелес сошел с рельс в 10 километрах от Спрингфилда. Погиб один человек. Его имя Сэм Робертсон.